Очередной прямой эфир КФУ был посвящен актуальным вопросам международных отношений, а также особенностям образования и подготовки специалистов в области международных отношений, истории иностранных языков, востоковедения и африканистики. На вопросы сотрудников университета, студентов и журналистов ответил директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайруддинов. Это действительно не просто институт, это конгломерат трех высших школ, Угу. Мы идем современными трендами. Вы знаете, подавляющее большинство э, лидирующих в гуманитарной сфере институтов перешли на формат высших школ, э, э, департаментов, воправ в себя в вот традиционный факультет. Трансляция стрима прошла на онлайн-площадках на сайте КФУ и Универ ТВ, а также в аккаунтах университетского телевидения, ВКонтакте, Твич и на YouTube. Вопросы можно было задать в чатах социальных сетей и видеохостинга. Лилия Баталова, Универньюз.